Так, добрый вечер, друзья мои. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Техника подводит? Да, техника чё Ну, сами понимаете, случайности не бывает, так что вот даже техника как бы подвержена влиянием различных мерзавцев. Действительно, так сказать, бомбят меня. Сами понимаете, всякие... Угрозы поступают в мой адрес и от, так сказать, доморощенных колдунов, ну и от, так сказать, этих правительственных сил. Поэтому, что, друзья мои, давление присутствует в моей жизни. Ну, как сказать, как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюш, по нашей пословице, потому что уже, как говорится, высветил свою морду, ну, будь любезен отвечать за базары, за ругания, которые... Я допускаю за некоторые, так сказать, нелицеприятные вещи, которые я говорю, и, в, в, и про власть, и про клемлевских колдунов. Ну и бывает даже про некоторых, так сказать, ушлых блогеров, которые тоже, как говорится, изображают и из связано таков на самом деле. Так, друзья мои, здравствуйте, видите, 230... Родная физиономия Это вы, вы про, про мою морду ну. <смех> Приятно, конечно, такие ассоциации Ну что же Привет и вам Доброй ночи Тут, видите <смех> Поздоровались Ну что же Давайте мы по теме программы А то мы всегда с вами Уносит нас в этот То есть меня уносит вас вы это четко стоите на этом На своем А я как поеду Человек я стихийный и ведет, ведет мистик, сделал эфир покороче. Ну, как покороче. Резкость. Тоже наблюдаю, что какая-то вот странная, странная муть присутствует в моем изображении. Хотя вроде и свет есть лучше, но почему-то какая-то вот тормозит. Тормозит эфир. Так, вот. Димон 660, делай эфир покороче Типа, давайте, здрасте и до свидания Вот это вот наш, как говорится, короткий, короткий эфир Ну нет, друзья мои, мы сегодня с вами поговорим об очень важной теме Для любого человека, мистически настроенного Это, как бы, личная сила Личная, мистическая, магическая сила да, друзья мои, присутствует какая-то странная замутненность в этом, в этом. Сейчас попробую протереть камеру, Вы уж простите меня. Но, видимо, дело не в этом, а может быть и в этом, да? То есть стало по-почётчевальному, по да? Еще давайте камера. Да. Лутало, но все-таки все возможно. Эфир из Нижних миров. Ну, наш мир тоже можно считать нижним миром. Кстати, друзья мои, вот такая интересная тема. Я что-то подумал. но она такая сложная. Тема искусства умирания. То есть мы все приходим в этот мир. Значит. Ну и все уйдем отсюда. И поэтому вот этот момент умирания, он всех нас пугает. Но знаете, что? как важно для человека осознанного грамотно умереть. Ну, то есть грамотно выйти из тела. Чтобы как раз все происходило не так, как, ну, как спонтанно. То есть умерев, человек может даже иногда не понять, что он умер. Понимаете? Вот в этом Некоторая сложность есть Выйдя из тела Вы как бы, если вы не занимаетесь Осознанными сновидениями Вы можете вот участвовать в различных сюжетах Вы будете встречаться с людьми Вам будут приходить там бесы, демоны Вас будут там дербанить Вы будете там и героем, и еще кем-то Но главное, вы будете неосознанны. Вы так и не поймете, что вы умерли Бывают такие ситуации Часто покойнику надо сказать, что Дружище, да ты же помер Давай займись делом, надо как бы готовиться к следующему воплощению, переработать. Но действительно, момент выхода. Дело в том, что выходя из тела, душа выходит через разные ворота. Ворота – это вот эти энергетические центры нашей чакры. И через как какие ворота вы выйдете, как бы, в таких мирах вы и окажетесь, станете ли вы животным, попадете ли вы в адские миры. Поэтому умение работать с энергией и понимание, то есть умирание осознанно, можете выйти, как говорится, из, из каких-то других мест и чака. Поэтому, ну этому я, наверное, все-таки посвящу отдельная вещь. Это для людей реально осознанных, которые понимают и понимают, что путь очень важен. И момент выхода, то есть момент, когда вы выходите, очень важно, откуда вы выйдете. Поэтому вот практики, кстати, крия-йоги, они очень, очень нужны и помогают в этом процессе. Хотя некоторым кажется, что это ерунда. там. Энергию гоняем какую-то, что-то такое делаем. Но в общем, ладно, это у нас не сегодняшняя тема. Сегодняшняя тема у нас ⁇ личная сила. Так, личная сила. У нас появился замечательный какой-то демон 666. Поэтому мы, друзья мои, мне кажется, сделаем так. Мы заберем его удачу. Не просто удачу, а еще и его... А то у меня тут котейки страдают. Страдают котейки. И вот то, что у нас появился демон 666, это такая прелесть. Какая прелесть, это мне подарок вообще на, на, как говорится, на сегодняшнюю ночь. Так что появилась, как говорится, свежательно. Молодец, Демон 666. За это тебе огромная благодарность, за твои эти. Поэтому, как говорится, как говорят американские партнеры господина Путина, welcome, дорогой Демон66. Поэтому твоя удача теперь моя. Теперь она моя. А теперь попробуй очистить себя. Благодаря... Э, с помощью некоторых методик, которые есть у меня. Попробуй. И мы, может быть, еще тогда с тобой встретимся вот так, как бойца. Когда ты вызовешь меня и скажешь, приди и забери. А я тебе скажу, что я-то не забираю. Уж если я сделал, то я не заберу. Ладно, друзья мои. Итак, личная мистическая сила. Это то, что по-настоящему осознанный мистик, зачем, зачем он охотится, что он накапливает. Вот суть в том, что вы должны э, каждым осознанность вашей жизни, что вы и в момент, когда вы выигрываете, побеждаете, и когда вы теряете что-то, вы все равно приобретаете. Вы ведете осознанную жизнь и по... Ваши промахи, ваши ошибки становятся вашей силой Вот что значит накапливать личную силу Вы никогда не теряете Побили вас, потеряли Вы вы как бы вот берете этот опыт Вы превращаете поражение в аскезу Вы превращаете победу тоже не, не в вспышку гордыни, а тоже в аскезу То есть вся ваша жизнь аскеза И, соответственно, вы накапливаете вот эту тонкую мистическую энергию, этот тапас вот это вот э, удивительная вещь. И словами объяснить ее сложно. Ее надо понять, понять на себе. Потому что мы все люди эмоциональные, нас как бы это все время дает на этих волнах. И мы не можем, э, ну, так сказать, осознать вот это вот. А нужно. Нужно, потому что это ключевой вопрос магии. Все остальное, вот эти все ваши там заклинания, все эти вот обряды, это все детские игры это игрушки как говорится детсадовцев на горшках на самом деле это охота накопление но охота неправильное слово умение чувствовать вот эту грань ощущать эту волну и накапливать эту личную силу чем ее больше тем Ваше намерение, то есть любое ваше намерение воплощается в жизнь. Но ну, если вы хотите потратить свою вот эту мистическую энергию, этот тапос на, на выполнение. То есть это, э, ну, это не, не, не тайна, а на самом деле подумайте, как насколько много мистиков в этого мира, христианских, любых конфессий, они по-настоящему... Накапливали этот тапос. Это вещи, хода за, за силой. Тоже у меня непросто. Поэтому люди, подходя формально к этой проблеме, они как бы не понимают, они выполняют какие-то простые вещи, заклинания. Но это не является, это является только ритуальной магией. Зависает. Наш эфир с вами заявил, поскольку воздействие продолжается. Вот, Iron style Ну, не знаю, объяснил я вам это, не объяснил. Вот этот у нас дорогой такой горделивый Iron style. Вот Зачем вообще умирать? Ну, а почему бы нет? Опыт умирания, он очень важен. Вы считаете, что вы уйдете из этого мира в радужном теле? Я, честно говоря, сомневаюсь. Сомневаюсь, друзья мои, поэтому так. Что-то у меня все время виснет. Так, друзья мои, давайте какие у нас вопросы-ответы. Никаких следующих воплощений закрываем в дискотеку Харе. Ну, дорогой Верис, когда вы как бы заявляете такие вещи значит вы еще все-таки участвуете в этой игре и у вас еще не перегорело вот это понятное дело что есть ощущение усталости от игры в этом мире но на самом деле это в чем-то ошибка ошибка потому что уже понятие того что вы устали от этого мира означает что вы не прошли всех всех, как говорится, перипетий Хотя кажется, что все Вы уже старая душа И невозможно ничего Так, друзья мои О, Дорогая Артемида Вы меня все время балуете Какими-то призами Благодарю вас Так Ну что ж, друзья мои Что-то у меня все время виснет. Все время виснет. Так. Добрый вечер из Сочи. Ох. Сегодня удачно. Ну, маловато, маловато, троллей-то мало. знаете, тут я что-то сегодня мне прислали. Ну, подписчики прислали видео Опять нашего знаменитого Антона Этого Поддубного, который теперь еще пляшет на котях и этого Ну замечательного ученого, который вот сейчас, сейчас умер И вот опять что-то он там Что Что этот ученый ушел в Нижние миры Что только, как говорится, он Антоша под дубняк <смех> может прорваться вверх со своими, как говорится. Я посмотрел, думаю, ну что ж ты это? Вот как, как может человек высокодуховный все время, как говорится, всех поливать грязью? Удивительная способность, которая, как я понимаю, замечена и в этом. Ну, она не настолько, то есть, вот наоборот наш как говорится санцелики он никого не поливает грязью он вроде как говорит галанткие слова но отношение у него ко всем такое ну вот э, еще раз я взглянул, взглянул на этого Антона Подобного и ужаснулся это это энергетика насекомых знаете это вот такой э, такой странный цвет это действительно это эгрегор насекомых то есть это вот такой паучар, который вот на себя тянет и я поражаюсь вот вот именно вот этой такой Морозотности и мертвичины. И при этом он говорит о том, что там Энергия живых, там энергия солнца Энергия земли Вот как удачно можно замаскироваться И Так сказать Ну вот Терять Так, друзья мои Что же Блокируйте тролля Если, а зачем Мы его сожрем. Так, дорогой мистик, расскажи, как ты сам понимаешь, что такое личная сила? Это уровень энергетики или что-то другое? Нет, нет, дорогой э, господин рожденный, э, Личная сила – это не совсем, это, это не, никак не энергетический потенциал. Энергетический потенциал, он в принципе… Ну, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Но если вы человек, ну вы много на себя не возьмете, иначе ваше тело начнет разрушаться. То есть смысл в том, что вы можете в какие-то моменты необходимо подсоединиться к различным силам, к различным эгрегорам. Когда вы подсоединяетесь, вы как бы через себя кратковременно пропускаете эту энергию и направляете. Главное, не накапливаете ее, как вот это, как говорится, жаба на болоте как антон поддубный <свист> извините не сдержался а как вот это ну есть у вас цель вы подсоединились к примеру энергии земли энергии космоса либо какие-то эгрегоры и направили эту энергию на нужную вам цель все она произошла ну, эффект пошел а, накапливать силу не нужно надо иметь так сказать хороший энергетический иммунитет конечно работать с этим а вот эта личная сила, это именно вот этот вот тапас, он, он как бы, это не мешок вот с деньгами или с энергией, которую вы носите. Это вот такое тонкое ощущение, тонкое чувство вот личной удачи, личной силы, которая накапливается. Вот она накапливается. Хотя это не совсем энергия. Это не энергия. Это, скорее всего, вот именно сила, намерения, чувство. То есть, вот на самом деле работает намерение. Энергия это просто энергия. Она везде. Вы можете подключиться к ней. Если вы чувствительный человек, вы можете к различным силам подсоединиться. А ваше намерение дает программу. И если у вас хорошая личная сила, то ваше намерение... Вам достаточно его как бы... Намерение это... Ну, в чем-то это желание, но это глубже желание. Это вот такая вещь, которую тоже тяжело сломаем, объяснить. Вы просто делаете Выражаете намерение, и это происходит, если у вас мощная личная сила. Если она у вас слабенькая, то ваше намерение, соответственно, ну, не настолько выполняется. Так, личная сила внутри. Ну вот у Айрона Стайла все-таки демонический склад магических сил. То есть, ну, это ничего, ничего плохого я не имею в виду, а просто вот именно личная вот себе внутри. Вот все надо себя запихнуть, там, жратву магическую энергию силу там какие-то артефакты там... то есть это подход демонов набрать все это себе и сидеть но часто когда много этих вещей то вы не гибкие не умеете работать поэтому личная сила ну не скажу что она прямо внутри но может быть и внутри тоже так хорошо хорошо а... так Привет, привет, надешивал, а это все, все что-то все. Лучший вид смены мерности сгорания в огне изнутри. Ну, это понятно. Это все, все истории, все это чужие сказки. Что можно, вот как говорится, со своим физическим телом уйти в радужном теле, можно. Но выход души из тела, то, что предстоит, в общем-то, большинству из нас, то, что вы э, как бы проходили не раз, это выход именно через чакры, через ворота, понимаете? А для того, чтобы в момент смерти, в момент критический, я бы сказал, сакральный, выйти через определенные ворота, чтобы вы не вышли через первый вход, вот вы выйдете через там первую чакру и попадете в адские миры, а выйдете еще ниже, попадете еще куда-то. То есть вот всего лишь вы открыли не ту дверь. Вы оказываетесь, как говорится, ну так упрощенно, в коридоре со многими дверями. И часто в такой стрессовой ситуации вы идете в первую попавшуюся дверь, на которой было сконцентрировано ваше сознание. Если вы как бы в момент смерти озабочены своим здоровьем и какими-то симптомами, то вы как бы на низком уровне, на уровне страданий, и вы выходите через ворота страданий. А куда вы попадаете, в адские миры? То есть у вас вы сейчас есть шанс Подняться вверх Но если вы будете осознанным Вы еще можете как бы выйти А если нет, то А плюс еще учтите, что Могут еще и присутствовать какие-то существа Которые постараются вашу тянуть То есть тут ситуация сложная Поэтому ну вот, тема искусства умирания Она очень важная Конечно, никто из вас не собирается переходить Но это может произойти С каждым из нас очень быстро И умение осознанно выйти туда, куда вам надо. Это вот все равно, что вы все таки знаете знаете маршрут, куда вы собираетесь. Не просто вот помру, а там кто хотите. И вас там встретят, как говорится, проводят, приветят в, в тех местах, которые могут вам очень даже не понравиться. Так, зави... да, друзья мои, зависает, записывает наше видео. Но что же? Мне кусочек удачи тоже. Ну, работайте, друзья мои, работайте. Тут главное, чтобы вы понимали, что у вас получается. Не просто вы как бы Ну, какие-то делаете пасы руками. Дело в намерении. Вы как бы подсоединяетесь, но понимаете, это должно момент справедливости быть. Если на вас нападают, или вы видите, что это ну так откровенный мерзавец, то вы можете, как бы без кармических последствий, забрать эту удачу. А ее нужно как. Вы вытягиваете ее как бы из солнечного сплетения. И неважно расстояние, неважно. Вы как бы мыслью идете туда, она падает. Вы прямо раз ее, щелк. Можете еще и удачу там чужую закрыть. Ну, если это необходимо. А можете просто забрать. Поддержите послание Навального Европарламенту. Ну, не знаю. Что-то Навальный просто так не говорил. Так, я думаю, что у нас только воля, а силу нам дают на время, и она не наша. Ну а воля это что, не сила, что ли? То есть этот тапос мы внесем. И, кстати, часто и боги, и демоны охотятся за этой силой. К примеру, если вы ну, занимаетесь мистикой, занимаетесь аскезами, вот этот тапос накапливается. И когда его становится много, и ваше намерение становится настолько серьезным, что вас начинают опасаться. То есть это как будто у вас там сильное оружие. И вас будут провоцировать, чтобы вы этот тапос израсходовали. Вам могут предложить богатство, могут предложить какие-то вот то, то, на что выпадки. То есть это можно, тапос можно использовать на все что угодно. То есть на... на роскошь, на богатство. И как вы думаете, почему... К примеру, ну вот пророков таких, их обязательно приходил искушать, как говорится, сам самые такие главные силы зла. Они предлагали им все, потому что у было вот вот, этого, вот этой энергии вот, то есть их намерение было жесткое, но они не использовали его во вред. То есть если бы, к примеру, Христос там просто пожелал, помыслил, чтобы вот все, кто участвовали там в его казни ну, грохнулись там или их разорвало, это бы произошло. Но он и из этого сделал великую аскезу. Поэтому, друзья мои. Так, друзья. Ну, давайте. Давайте вопросы, ответы. Тут демон 66, чувствую, хочет, хочет отдать нам, как говорится, не только свою удачу, но еще кое-что Поэтому хорошо Привет с Украины, да Друзья мои ну что же знаете недавно посмотрел видео с шаманом и послушал как бы голос его бубна тоже мне понравилось его настроение то есть я почувствовал что шаман работает шаман действует поэтому, Там даже, то есть, вот, э, как бы, в Якутии небо над Якутией, так что такое? Что -то... меня зависает все время? Все время зависает. Какие-то э... какие-то все время все время вещи непонятные так и, и ваших слов я тут не вижу вижу только какого-то этого блин и батарейка садится ох друзья мои не это как его неловко у нас с вами получается какой-то за какой-то зависалого <с> какой-то идет зависалого вот что значит а недостаток личной силы а личная сила как набирается путем аскез путем работы над собой ежедневной не ежедневной болтовни а ежедневной работы так да что ж такое-то у меня чуть не так доброй ночи доброй ночи друзья мои что везде у меня вот этот Демон-666, мой любимец. Я чувствую, придется мне сегодня как-то... Победать. Победать внимательно. Так. Непонятно. Непонятно. Какой-то зависал, вот, друзья мои, идет. Чувствую, надо как-то нам перегрузить, что ли. мои виснет виснет виснет наш с вами эфир